Это был с вами и сегодня я буду работать в пиццерии в Роблоксе, в режиме под названием работы в пиццерии. Тут новогоднее обновление. А представляете ли вы? Я сюда вообще хотел музяку накладывать, а она так-то здесь есть. Я мы её немного поднастрою. Я хотел реально ее добавлять сюда. Да. Значит, что здесь есть за работа? Кассир. Повар. Куда? Фасовщик. Курьер. Возможно, и мы будем работать. И поставщик, все. А, и дом. Ну, смотрите, дофига здесь всяких пиц, так что давайте будем работать курьером. О, у меня уже чек здесь. Я раньше в этот режим играл, как вы можете видеть. А он даже сейчас еще лучше стал. Кстати, у меня завтра днюха. Завтра, возможно, на Твиче будет стрим. Внешность... Это я не обновлял. Как бы свою внешность. Погнали, сядем в машинку и будем под новогоднего музяку гонять. Получается, куда мне надо пиццу доставить? В дом Б1. Бля, Развернись. А, вот этот дом. Дратути у те а где вторая половинка? вот она о нормально 22 бакса получается а во, b2 погнали в b2 значит здравствуйте, вам тут этот пицца b2 подожди а это типа не b2 А кто то тогда... А, В2, я этот. Я, типа, на английском начал. Так, следующий по Б, это Б4. Так, Б4, привет. Блин, всегда разработчики делают вообще любых игр зимние обновления такими красивыми. Ну Но... и... Разработчики работы в пиццерии как бы тоже. Так, значит, давайте зайдем в А, а потом в В. Так, поехали. А где А, а где В? По-моему, вот тут вот А. О, нет, здесь В. Ну ладно, пускай В. В-2. В-2. Еще, ребята, я немного приболел, так что... Да, вы можете мой голос слышать каким-то странным. Вот. Так, погнали дальше развозить пиццу. Получается, дальше в А. Дома мы едем. Так, А1 и три пиццы в А2. Что много. Три, пти... Это... три птицы? Три пиццы в один дом, что много. Спасибо. Вообще, я тут играла, и самая прибыльная работа была это фасовщик вроде. Да, фасовщик, потом был курьер, по-моему. А потом был повар. И другие работы, которые там остались, это вообще не прибыли. Еще пиццу берите. Чем одна, я тебе две уже mm. отдал. На, nah, Глюш. Поехали дальше. В наш офис, скажем так. В нашу пиццерию. Пазбер пицца. Мишка Фредди. Можно будет фас с этим. и фасовщиком поработать, а поставщиком. А, чё курьеров так много? Угу. Mm -hmm. Пасовщик работает. Это моя машина вообще-то. А, это не моя. Это, по-моему, не моя машина. Ладно, пойдемте. Точнее, поехали. Поработаем немного курьером. Курьером-поставщиком. Блин, такое красивое обновление, правда. Только машины не поворачиваются огромный минус помню у меня тут машину спиздили здесь надо быть поаккуратнее кстати от первого лица а блин от первого лица надо этот о все в коробках новогодних Кстати, так можно сервак сломать. Но я не буду это делать. Не хочу бан. Так, теперь мое достаточно нелюбимое это загрузка товара. Да, я молчу со мной, все нормально. Просто я тут о 20 рублей премии какой-то, наверное. Поехали. Надеюсь, ничего не растеряю, это не мое. Не, не мое, скорее всего. Чтобы в аварию не попасть. Как-то не хочется в аварию попадать. Здесь, по-моему, за одну такую коробочку платит по 10, что ли. Если мне не изменяет память. Может, конечно, по этот, поменьше. Но, по-моему, по 10 раньше платили. Я на этой работе и поднялся. Открывай. Mm. Все, заезжаем. А уже 7 минут так-то видео идет. е не, я видео длинным не хочу делать. Минут 15-20 это край уже. Ну, вот такие ситуации я обожаю. Когда застревает какая-то колбаска здесь, либо тесто. А что мне деньги не дают? Систему поменяю. Все... А, да, все, да. Эта система такая, я привез. Если мой продукт используют, тогда мне зарплата придет. Ой! <смех> Бывает. А, этот начался обман. А где мой дом? Вон он. 148. Монет к нам пришло. К нам, да. Когда такая зимняя атмосфера, даже как-то больше хочется играть в какие-нибудь Roblox. Очел у нас этот... Да, как чат. Спасибо. Я сейчас сам буду закидывать. А! А, бесконечный цикл смертей. Это что? Блин, если сюда еще и заправку добавят, то, что машинам нужно топливо, будет очень круто. Я бы хотел, к примеру, чтобы машинам нужно было топливо, либо чего-нибудь такого. Вот мы от первого лица! В знак еще влетел. Не в знак, а в, этот. в табличку. <смех> Человеческое радио <смех> Человеческое радио, блин Как хорошо, что я машины не растолкал <смех> Кстати, там походу новое это открылось Да Новая локация Потому что я не видел, чтобы там была дорога А сейчас, я, когда ехал, я ее увидел А я могу менеджером наняться? Чу. Э, вот люблю я такие ситуации. Сука, вышел из тачки. Спасибо ему, огромное, Риу. А то челы этот просто... Деревья опять шип. А то челы бывают просто. Машину мою спиздили и все. А, нет, здесь ничего нету. Блин. Ну ладно, дерево свалил еще одно. О. От первого лица. Мне волс смешает. О, мой дом! Minecraft Village. А3 у меня сейчас дом. А3, так А3. Как я отображаюсь, как Minecraft Village, хорошо. Открывайся, открывайся. Чел, заправишь? Заправишь? Да, положишь мне всяких штучек сюда. колбас там mm -hmm. все чел спасибо спасибо я думаю что мы долго уже работаем поставщи да поставщиком давайте что ли кем другим наймемся менеджер есть кассир есть повар есть совщики есть кефир так плюс 20 еще премии какой-то загружайся, загружайся да, сейчас наверное кассиром наймемся чего? о ам а лям ам а -а, -а, -а, -а, а, а, Повар есть. Давайте кассиром наймемся. Давайте, если эта танка не будет возражать, она на двое этих столько, а мы этот. Ну. я готов принять. Ах, а тут разбегаться. Что? Такая пицца, спасибо. Ее уже ответ. Так. Она находится слишком далеко. Привет, Чупе. Пере... Э! А. Что такой маленький? Аза разбегаются вот такая. Привет. Шлех праздников. Что могу вам, вам предложить? Ну. Ага. Ч ⁇ держи. Иговичок! Прикольно. Так, здравствуйте. Напиток, окей. Ну, говори, говори. Колбасная или паперрони. <смех> Праздниками. <смех> Окей. Интересно, сколько здесь платят. Кстати, мы тут можем обслужить самого себя. То есть сюда приходят какие-то челики рандомные. с моим скином, не моим скином а мы. Давай. В перроне. Ну... Кассирный эффект. Я не могу пиццы раздавать, поднимай. Я не могу их раздавать. Иди отсюда. Либо я что-то не знаю про этот режим, либо я не умею их раздавать. Ну, в плане не... не умею и не умею. Ну, это как-то тупо звучит, но... Тут кассир. Я не могу пиццы давать. Типа, мне прийти к повару и взять пиццу Мне у него просто пиццу спиздить. Тесто вот взял. Но не могу их раздавать. Что ты там хочешь? Ну, ну-ка. Вот, не я ли? Как отвечать? Не могу. Либо орел слишком тупой, либо я не понимаю. Да, говорить. Пиц хочешь. Хорошая пицца. Сказал пицца. Он РП не отыгрывал, мразь. Он рейл не писал то, что он заказал пиццу. Так что иди ты нахуй. Переперепереперепере <рискотворение> ты. Перунька. Кто? Кто-то. О, денежки. Совщик нет. Давайте я им буду. Сейчас же вскоре будем заканчивать нашу работу в этой пиццерии. И будем уезжать домой, кайфовать. Менеджер. Ты же менеджер. И менеджер отработник месяц. Ладно. Ой. А. Ладно, короче. Давайте увольняться. Ой, что-то я, видимо, не то сделал. Я тем самым не уволился. Да, я тем самым не уволился. Ну, тогда просто побежали в свой дом. Премия. Поехали к себе домой. Я живу в доме А3. Вон мой домик. Ну все, ребятки, давайте на этом заканчивать нашу серию. Ставьте лайк на канал. Всем удачи. И пока. Say goodbye. А представляете ли вы...